Ты что, Гайзенберг? Ну, немножко. Питер. Привет. Да ты никогда в жизни не был в Питере. Ты не был? Ты не был, ты не был никогда в жизни в Питере. А, ты, ты знаешь, где я был, а где я не был? Да. Здравствуй, здравствуй. Питер. Здравствуйте. здравствуй. В 11 а 50 100 рублей на карточку, пожалуйста, нам очень надо. А всего это зимой Не хватает такое что. Не делай, не делай, не я, я не донат. А 10 рублей, у меня будет 10 рублей, помочь миру. А ну что? Вы мне потом дал ответить. Да, мы вернем. Я не хочу, чтобы вы я вам не верю. Я вам не верю. Вы такой да? замечательный дедушка, то есть а, мужчина. Да. Ага. ага. До свидания. До свидания. Здоровья и вида. Слава Украине! Вот ты запутался, Ты определился, блядь. Мэс ты определился. Ты определился, ты определился. Определил. Посмотри на себя, ты, блядь, шляпа, блядь. Ебать. Давай рассказывай мне. Э -э, Что ты, ты, э -э, договор нет, давай же, не, не, если хорошо. Знаешь, знаешь можно тебе ты нормально по-русски сказать? Иди нахуй. Давай, давай, иди соси, блядь. Издури у Путина. Значит, я тебя буду опускать. Издали Давай, иди нахуй. Ты поляк? Я поляк, да. Люблю Россию. О, здравствуйте, вы похожи на Майкла Джексона. Ищу как раз творцов, поговорите о Великом приказе. Поговорим о, о Великом. О, Россия. Я, Кейтлин Пошли, пошли. О, о, о! Скучаю, я, скучаю, скучаю, я тебя вроде скучаю. Джекпот. Здравствуйте, приятного вам! Здравствуйте, приятного вам! Ай, я вижу, что ты старые евреи, не отказывайся! Ай ты молодец! Ай ты молодец! Что там, пироженка с чаем? Пир... Россия, Великая Наса! Священная! Можно петь, можно петь, Священная! Священная? Я вроде сказал! Нет, ты сказал Великая! А, тогда ошибся, Салям. Россия священная наша держава. Че он Подождите, пожалуйста, вы вообще похожи на Уолтера Вайта. Но не волнуйтесь, ребята. Мы скоро вернемся. Держитесь крепче за штанишки, вы еще не такое увидите.